В этом видео я докажу вам, что Колумб не открывал Америку на примере игры «Цивилизация 5». Если спросить у обычного человека, кто открыл Америку, вы с вероятностью 99% услышите «Колумб». Это правильно, ведь так нас учили в школе, однако это не совсем правда. Я могу вам это доказать, и поможет мне в этом игра «Цивилизация 5». Да, это звучит абсурдно, но не торопитесь выключать это видео. В пятой цивилизации есть очень интересный сценарий – Новый свет. В нем вы можете выбрать для игры одну из европейских цивилизаций – Англию, Францию, Испанию, Португалию или Нидерланды. Однако, это мы только с вами знаем, что где-то там скрыт за облаками материк Америка. Ну, потому что все мы с вами видели карту мира и знаем, что Западней Европы находится Америка. Но представьте себя в шкуре жителей Европы конца 15 века. Для них, как и для нас в этой компании, на карте есть только Европа. Ну, конечно, предполагается, что там есть еще Африка и Азия, и про них люди знают, но так как сценарий не про это, они просто не участвуют в данной игре. Как вы видите, остальные области карты, которые находятся западнее Европы, покрыты белыми пятнами, прямо как здесь. О существовании Америки европейцы тогда даже не подозревали и даже вообразить себе не могли. Однако Колумб уже тогда был уверен, что земля круглая и поэтому предположил, что можно открыть новый, более короткий торговый путь в Индию. Цель его путешествия была не открыть новые земли, а найти путь в Индию. Экипажи его кораблей состояли в основном из осужденных преступников. Численность участников экспедиции была 90 человек. И вот уже прошло 33 дня с того момента как экспедиция покинула Канарские острова, а земли все еще не было видно. В нашей компании в цивилизации 5 плавание Колумба продлилось гораздо дольше. Но мы-то с вами понимаем, что здесь время исчисляется немного в другом масштабе. Наконец моряки увидели вдалеке землю. Это был небольшой остров с буйной тропической растительностью. Здесь жили высокие люди со смуглой кожей. «Ура! Наконец-то Азия!» – закричали моряки. «У меня получилось так, что земля эти пусты и необитаемы. Разумеется, это Азия!» Другого и быть не может. Потом, когда мы прошли дальше, мы нашли несколько городов, несколько неизвестных цивилизаций и городов-государств. И Колумб, по своему незнанию, принял их за индийцев, потому что считал, что приплыл в Индию. Колумб, счастливо от того, что был уверен, что выполнил свою цель, поплыл обратно в Испанию, чтобы сообщить об открытии нового пути в Индию. И после этого он до конца жизни был уверен, что добрался до Азии. И мы с вами тоже, играя в цивилизацию и, ну например, по какой-то причине не зная, что играем на карте, копирующей карту мира, можем подумать, что это наш континент, только с восточной его стороны. Не удивляйтесь. Обычно, играя в цивилизацию, до того как мы не откроем всю карту, мы можем лишь догадываться и предполагать, что находится на белых пятнах вот только после того как мы подольше поисследуем карту создадим и отправим побольше кораблей и разведчиков тогда очертания континентов станут понятны и ясны но до этого времени даже сама игра может вводить нас в заблуждение и вести себя очень странно когда мы пытаемся отправлять юниты в неизведанные регионы например показывать что на что там можно пройти Хотя на самом деле там непроходимая местность и тому подобное. Так что в силу того, Колумб сам не знал, куда приплыл. И при его жизни все думали, что открытые им земли это Азия. И поэтому мы можем доказать, что Колумб не открыл Америку, а только обнаружил. Это уже позже существовал такой путешественник по имени Америго Веспуччи. Он предположил, что Колумб дурень и, так сказать, попутал берега. И Веспуччи доказал, что обнаруженные земли это не Индия и не Азия, а новый свет. И Америка была названа в честь Америго Веспуччи. Вот так вот. Подробнее об этом вы можете узнать в роликах, которые я добавлю в описании. Большое спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь в комментариях своими мыслями. Всем удачи и всем пока.